На калибрующем устройстве нужно покрутить головку по часовой стрелке до упора, потом покрутить против часовой стрелки до метки, соответствующей размеру сверла. Патрон вставляется в гнездо юстировочной стойки. Головка патрона поворачивается по часовой стрелке до упора. Прижмите сверло передним концом в упор и поверните его по часовой стрелке, пока режущая кромка не коснется ограничителя. Поверните корпус патрона по часовой стрелке до конца. Осторожно извлеките патроны с из гнезда. Убедитесь, что режущая кромка установлена параллельно проточке на головке патрона. Станок позволяет производить заточку сверл с углами при вершине в диапазоне от 90 до 140 градусов. Для настройки угла необходимо ослабить стопорный винт, повернуть корпус держателя вправо или влево и затянуть стопорный винт обратно. Включите станок выключателем питания и подождите пока вращение двигателя станет стабильным. Аккуратно вставьте патрон в эксцентриковое гнездо, находящееся в вертикальной стойке. Проточки на головке патрона должны совпасть с выступами эксцентрикового гнезда. Легко покручивайте патрон влево и вправо, пока звук заточки не исчезнет. После этого поверните патрон на 180 градусов для заточки другой кромки и повторите ту же самую операцию. Одновременно заточкой угла при вершине произойдет затылование, затачивание по задней поверхности с образованием режущей кромки и заднего угла. Для формирования второй плоскости по задней поверхности нужно вставить патрон в приемный узел на горизонтальной полке. Проточка на головке патрона должна попасть напротив штиптов, имеющийся на полке. Слегка покручивайте патрон в обе стороны до исчезновения звука заточки. Затем немного приподнимите патрон, поверните его на 180 градусов для заточки другой стороны сверла и повторите операцию. Изменение вида профиля второй плоскости производится перестановкой установочных штифтов. При любом выборе штыри обязательно должны быть установлены рядом друг с другом в соседних отверстиях.